доброго времени суток с вами желтый мужик несколько слов о данном плейлисте на протяжении нескольких лет я чего то где то как то выкладываю какие то материалы но все это абсолютно бессистемно и непонятно для чего буквально вчера началось обучение моем коучинговое в общем в коучинговая программа в компании гильдии роста задача очень простая как бы во-первых, каким-то образом систематизировать то, что за многие годы там навалилось в башке. Вот. И, и второй такой мощный момент, это научиться более-менее, хотя бы для меня, грамотно выкладывать данные материалы, чтобы они были понятны для людей. Вот. Ну и третий, наверное, конечно же, это инструментарий. Собственно говоря, вот э, об этих вещах я и буду пытаться выкладывать на данном плейлисте. Смотрите, слушайте, понравится, лайкайте, не понравится, критикуйте, а лучше помогайте. Вот интересная штука. Вот два часа назад я решил все-таки организовать этот плейлист. Включаю, камера не работает. В общем, мы не сдаемся. Так что всего хорошего, друзья мои, до свидания, отключаем.